У, вас. у нас На сегодня кошка родила вчера котят, котята выросли немножко, а эти жут, они хотят, а у нас квартирика. а у вас, а у нас вода пропол. Вод. Вот. А у -у -у -у. Из нашего аквариума да? площадь красная видна. голь погас, это раз, грузовик привез, дрова, это два. А в четвертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. Слесенький ответил Вова. Мама летит. Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у мама повар мама повар. Что ж такого? Всех важней, сказала Ната Мама вагоновожатый. Потому что до зацепы вводит мама два прицепа. И спросила Нина тихо. Не было бы под них. Ну, конечно, не пилот. Летит водит самолеты. Это очень хорошо. Попар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит а, нас от кори, Лесит учителя на школе. Мамы разные нужны, Мамы всякие важны. Дело было вечером, Гореть было нечего.